Сегодня мы с вами поговорим о социальном предпринимательстве. В конце моей лекции вы должны будете написать краткое сет. Начнем с понятия социального предпринимательства. Может быть у кого-то есть какие-то догадки, что это такое? Говорите, не стесняйтесь. Самое предпринимательство это особые деятельности между бизнесом и благотворительностью. Он предполагает извлечение прибыли, ее вложение, значение и извлечение наиболее актуальных проблем в обществе. Доход не распределяется между владельцами общества, а вкладываются в такие сферы, как снижение безработицы, усиление защиты граждан, окружающих людей. Проекты малого предпринимательства и социально-ориентированные организации могут работать в самых разных сферах. Они реализуют общественные направления программы основной деятельности. Это может быть здравоохранение, сельское хозяйство, образование и многие другие сферы. В настоящее время точного на определения понятия социального предпринимательства э, нет, так как оно затрагивает огромное количество э, областей жизни человека и э, много границ. Наиболее ёмко можно описать эту деятельность в «зарабатывать, оказывая помощь другим. Социальное предпринимательство – это помещение от и конкретных проблем общественной жизни, способствующей позитивным встречным изменениям. При этом следует причерпнуть, что данная работа не является деятельностью, помощь оказывается по принципу, уменьшает рыбку, а отдать ручку. теперь, когда мы собрались с определением данного понятия, я хочу вам показать проект, который уже реализуется нам с собой предпринимательством. Эти яркие ящики стоят в шаговой доступности от магазинов, чтобы было удобно горожанам. Их пока 65, но если задумка оправдает надежды, то в скором времени и другие города контейнером подыщут места. Уже сейчас первые результаты нас очень радуют, потому что... Люди очень охотно понесли в коктейнеры макулатуру, именно макулатуру, то есть никаких посторонних предметов, какого-то такого мусора практически нет, и большое количество книг в хорошем состоянии. Где-то мы отмечаем, что около 25-30% созидимого коктейнера проект организации, которая на территории жилого фонда Московского района разместила красивые, яркие, красочные, закрытые контейнера именно для сборов макулатуры. На население наше уже научилось сортировать теперь, у нас идет разделение по видам вторичного сырья, но население наше привыкает к этому. Меньше забываются наши с половиной родов, потому что люди уже к этому относятся более серьезно. И это необходимо. Необходимо нам, необходимо нашим детям. Мы хотим жить в чистом городе. Первые книги, собранные из таких контейнеров, были переданы в одно из социальных учреждений города Минска. В коллекции Центра уже более десятка изданий получили от организаторов проекта «Подари книги. Вторую жизнь». Идея давать источнику знаний «Второе дыхание» помогла затесть и свою небольшую акцию. Мы с удовольствием приняли участие в проекте «Подари книги. Вторую жизнь», так как наш Центр очень нуждается в литературе, особенно в детской, мы сопровождаем всеми находящимися в опасном положении, где нет даже деток для своей литературы. А, вот нас затронул этот проект нашей акции, которую мы хотим в центре устроить а библиотека в библиотеках каждый дом. Маленькая Яна, несмотря на то, что еще мало в чем разбирается, с удовольствием пришла пополнять вместе с мамой свою библиотеку. Заодно привела и друзей по детской площадке. Забрать домой любые красочные книжки ребята могут с легкостью. Дома у нас есть своя библиотека, собственно, у вот сейчас участвуем в акции. Мы друзья, с детьми решили посетить эту акцию, посмотреть книжки. Очень рады, что нас пригласили. Здесь мы читаем тут на вечер. Выбросив макулатуру именно специальные контейнеры, будьте уверены, что поступили верно. Часть содержимого ящиков пойдет на переработку, а в бумажные здания в хорошем состоянии будут передаваться в больницы, приюты, дома престарелых и другие социальные учреждения. О том, как совершать добрые поступки, вам рассказывали Виктория Ходосток, Сергей Кулков, Игорь Симюта и студия хорошего настроения. Слово всего за три года, благодаря данной инициативе. Удалось собрать более 1600 тонн макулатура, что сопоставимо с 40 зеленерозными вагонами. За три года горожане отправили в более 38 тысяч книг. После сортировки 31 тысяча экземпляров пополнены библиотеки школ, больниц, домов инвалидов, колонии, домов престарелых и других социальных учреждений. А сейчас я хочу рассказать про свой проект, который очень схож с проектом описанным ранее. Мой проект называется «Доражные книги». На самом деле, мой проект — это моя небольшая история. Она началась, когда я закончила школу и начала разбирать учебники школьные, школьную литературу. И у меня собралась довольно-таки небольшая коробка. Но куда деть эти книги, встал вопрос, и, в общем-то, они отправились близко ко мне на полке. Но сейчас я нашла, как решить эту проблему. Я предлагаю собирать учебники, собирать школьную литературу и впоследствии за незначительную цену перепродавать эти книги. Поднимите примеру, те из вас, у кого остались а, книги или, может быть, учебники из предыдущих классов? Нет таких. У вас в библиотеке, вас в библиотеке например, А книги, которые, допустим, наверное, задают, И, ну, что? Все в интернете, читают. Ну, несмотря на все ясное распространение этих для библиотек, мы а, ну, все равно будет актуальны. И во многих школах, допустим, а, ну, в моей школе было именно так. То есть учебники какие-то а, нам приходилось закупать, и впоследствии они ну, оставались у нас на руках. Интересно, работа моего магазина какого -то? Uh, я покупаю книгу владельцам, затем продаю всем желающим за существенную инвестицию. Школьные инициатуры учебники будут продавать индиклас. Экономический смысл в том, что я беру к БСУ с дисконтом 70-80% ответа начальной цены. То есть в моем магазине товар будет строить на порядок дешевле, чем uh, в магазинах новых лет. При этом они все чаще всего более чем до так как в Гудавании, в Польше, в Церкви Все. Спасибо за внимание.